приветствую всех друзья кто на моем канале впервые с вами Артём, на канале Артём Мув мы продолжаем проходить сталкер в мире Майнкрафта. сталкер с Живанем и собственная разработка друзья это четвертая часть моего прохождения. в прошлой части мы пришли сюда к и в долг отдалению от Трениевики Сидоровича и сейчас у нас задание Ой я забыл заключить. извиняюсь, так, сейчас у нас, друзья, задание от него, встретиться с правом на дикой территории, принести документы из лаборатории X14. Помимо этого, нам нужно Тихарю принести костюм погибшей сталкера. Тихарь сказал, что в ней агропром лежит тело друг друга. нужно принести ему костюм. Вот, взял, он сказал, что ухо заплатит. Вот, друзья, и э, что в этом ролике будет? В этом ролике мы не пойдем в лабораторию. В этом ролике мы что я хочу сделать. друзья? мы. Так, у нас уже заканчивается место. Так, я, кстати, добавил торговца, в котором мы сейчас можем поторговать. Так, в этом ролике мы э, что сделаем? Костюм относительно не будем. Точнее, приносить. Это мы сделаем, я думаю, потом. Сейчас мой план что я хочу сделать это да, нельзя сейчас поторговать и сходить значит к этому ботсману по поводу вступить в группировку долг. вот он должен дать нам какое-то задание естественно просто так вот он вам не скажет что да все это у нас который мы выполним получим награду и думаем это провинку закончится если он даже будет короткий ничего страшного так ну давайте это сделаем купить можно. Так, у него есть рюкзаки, маленький, средний, большой. Мы можем купить либо маленький, либо средний. Берем средний, потому что маленький по по по ниже. Так, можно еще один тоже купить. У нас сколько касается 100, 100. тут даже подаешь за десять тысяч, Можем, на водку можем. Ну зачем нам вод на водку тратить? Так анти друг, что-то такое не знаю. Так артефакт компас, М -м -м. армейская птичка. думаю, вот это можно взять. Нет, посмотрим сейчас. Класс, флэш не какой-то там можем так артефакт детектор не можем 5000 М -м -м эти бинты ну, у нас есть но они вообще-то не помогают так а пресс мы почему Им патроны а 47 4070 мы можем купить и можем купить будем патроны Но при этом мы не сможем купить аптечки. Аптечки нам не помешают, а кулм и гранат с рукояткой Так, ну, блин, сложно выбрать. Давайте. Да и мис. Ладно, давайте возьмем калаш и к нему протокол 100 рублей еще один. ближнее оружие ну не знаю у нас и дальнее нормально все в принципе все да кстати я вставил мод на рюкзаки и модно вот такую карту которую вы видите правом верхнем углу нажимаем на м можем пристать маленькая можем даже можем даже отметить маркером вот так у меня. вот так что вот я вот сгенерирую все генерировал она не изменится конечно нет. так в общем в общем в общем если лагает то прошу прощения во-первых у меня не очень мощный компьютер счем с того что на компьютерный не был во-вторых, тут очень много квестовых персонажей, квестов, NPC, еще карта, это все друг на друга. Если нужен мощный компьютер, чтобы он ничего не убрал. Так. Куда нам а, боцман? Ч нам этот сказал Депбоцман? Непонятно. А сейчас будем. С... А, все, уже видели прошла серия. Депбоцман. Сейчас мы пойдем. Привет, защита. Что-то что запутался. Так, в Стурнге, кстати, можно потом как-нибудь сходить на арену. Мне интересно, что там. Там, что? Армия. А, -а, а, это арена, да? ничего нет так что там мармит отношений нейтрал приветствую пришел испытать удачу хочу поиграть на арене до встречи нет до встречи пока пока не особо верну этим желанием зрители что-то делаешь Это будешь Пустили Босс. Кстати, двери сами оказываются Закрываются потом Так, Поехали Привет, мы тут лагерь охраняем А ты тут с вопросами, правда, совсем близко Так, я по поводу поступил группировку Долг, И что на примете, что на зоне Так, есть что на примете Пока ничего не для тебя Деньги можешь заработать на арене Хозяин зовут арни зайди к нему Спасибо, ладно? Так, что нового в зоне? Так, не агропром теперь контролируют военные. А, это вот как раз там. А, да вот, это... Куда бы я хотел пойти, не передумал. Да, у нас осталось... вот тут еще. Всех сталкеров перебили. Вчера отправил своих ребят на разместку в базе свободы, они так и не вернулись. Думаю, стоит туда сходить. Так, а где находится их баз? На холме в армейских складов. Понял. А. Так, я по поводу ступил группировку долго. Mm. Мы не берем в долг, кого, кого попало. Но если хочешь проявить себя то есть у меня для тебя работа. Вот. Я же говорю, нужно вот вот Продолжать. Тебе нужно будет убить командира группировки свободы. После этого я смогу тебе полностью доверять. Тайл друзья тоже серьезно так да, я попробую не согласен так а если я не согласен что он скажет как знаешь тогда я не смогу тебе включить свои ряды дома давай, а, давай все-таки я попробую и новая чипочка конечно вот и отлично чувствую скоро в нашем отряде будет новый боец до встречи новое задание убить кому недели группировки свободы так вот мы. Так, мне нужно найти базу группировки Свобода, что находится на аремейских складах, и убить их командира герцога. Yeah. Командира герцога. не знаю, yeah, это будет жарко, это будет очень очень жарко. То -то мы теперь наемник, киллер. Так, давайте возьмем. Сразу сюда, Ох, oh, Сколько места? Нормально. Что мы себе сложим? Не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. Не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. Это не нужно. Это нужно. А, тут Так. Думаю, это тоже не надо. Так, это можно сделать так. Чтобы было удобно. Так, это не трогаем? Да, это не трогаем. червища хлеб нет хлеб мы оставим конечно же Но я не вижу смысла интерес вот туда его отправим на строитель имписим не забыл брать если быстро уберу на несколько человек все напишем там когда ну никому не нужен тут убрать давайте калаш берем кому все равно ни к чему я бы сказал все Отлично. так 8 мы куда не сможем повесить Я занят, нет, не пойду сейчас. Так. Вроде все. Вроде я все собрал. чем можно идти в свободу свободу? А, куда я не знаю? Не, странно. А, блин, куда я идти? -то? Так, на ну, выход туда. А, буду идти туда. Мне нужны военные склады, ну вместе склады. Одно. Тоже. Не помню. Так, они атаковать не будут? Эй, дужище... Эм... Э -э -э. Вроде нет. Чё тут жить? Ну ч то я не вижу, но я вижу указать. Так, армейские склады. Вот это туда. И туда вар, лок, хир. Не знаю, что такое дикая территория. А, вот сюда нам нужно было там до Абадури. Стоит дальше дикая территория зоны. Так, не рискну сейчас подойти. Ну, что пошлите на армейские склады с этим да сейчас сама закроется на армейские склады значит на военные склады а все друзья вот мы телепортнули сейчас мы загенерируем с карта Вот, понял, понял. Так, ну нам... оттуда мы пришли, поэтому жду, значит, нам, в принципе, сюда. Тут вот, логично. Так, давайте подпишем found word. Отлично. меня, та, -та, -та, -та. <связь> вот, Сколько найти? не похоже на базу свободы. Я знаю, как выглядит. Следующий разу. Поэтому это тоже не то, не буду тратить. О, вот, друзья, это база свободы. Да. это будет сложно, наверное. Убить командира, он же командир, сложно. Вроде и не долго лиц, поэтому они сейчас мне все нейтральные не припустят. Я узнаю где находится он, потихо мы его убью. Можно даже никто не занимается. Давайте отметим тут. рука Не вижу, но у меня не прорисовалось еще. Перебили свобода. Там, там болото. Карьера, да? Мордок. Болото. А, Все, здесь болото. Да, и мышь там что-то есть. Здесь радиация, не заряжусь. Так, там зомби. Сейчас его тайм. Так, все стояет, работает сталкер. Так, что это сделано? Не, нафиг не надо. У меня своя броня есть. А, блин, Дело том, что на болото. Так, мы хотим есть. Понимаю. теперь он будет у нас зелененький, а красный. Что-то подлагивает прям. Прям вообще, вся... вот она, вот. Так, ну оружие я убрал. Все отлично. Свободы отношения нейтрал. у одежде. Так, вы не против, я тут ваш пошарив. Нет. Так, здравствуй, каким судьбам. Мне нужен этингерцка. Не подскажешь я от Сидоровича? После моста справа увидишь Белый дом. Командир на втором этаже. Джуссика быстро все рассказал. Ты ничего не скажешь. будет очень сложно очень опасно с ним будет вот тут управообще подламит предлагаю это выгодно тоже ничего не скажешь белый дом после места но я вижу только вот один белый дом втором этаже если он тут то она будет очень сложно выйти втором этаже Блин, действительно. так ты не от него лаборатории x10 ничего себе предлагает Герц, сколько стуха бы? Блин, это будет сложно. Крисмин спавн поют. Блин, даже не знаю. Давайте сделаем это. Черт. Черт. Ну, это не Да, да, да, да, да. Поймай меня. Давайте, А, вон герцог. О, Нет, там будет так себе. Отлично, задание завершено быть командиром группировки Свободы. Друзья, мы завершили наше задание. Отлично. Было не очень просто. погибли Теперь нам нужно уйти живым отсюда. отлично решил всех замочить чтоб наверняка так вот а, этого не будем трогать теперь пора уносить ноги потому что что-то мне это не нравится Ай, ну замучила. Ничего. он страшного. Теперь как вам забраться? Ну, ладно, после уходим, ее. Сваливаю ноги. Черт, это видимо их хорошо обученные бойцы. А, в смысле все, у нас кончилось? Не понял, но уже есть. Басте РНД на четыре шесть магазин не понял. А, -а, а понял. Здесь, короче, кончились патроны. Гараем. Сделаем туда калаш. И на Так, да, у нас нету. К сожалению, барбок. Все. И да. <как>, как мы справились. Конечно, жалко свободу целить. У каждого свои принципы. Свобода отвечает за свободу зоны, насколько я знаю. Короче, долго там что-то уничтожить вроде и защитить от мира зоны. Так, убежил, значит. есть ну, но ладно ничего страшно не себя косметить так к сожалению нам еще идти идти обратно телепорт чего-то обратно телепорта нет надо вот есть только сюда дальше пешком в ночь у нас кончего так это вот, а надо командир как написал свободы бил костюм ну вязать придем здесь заберем химию встречи нормально тут нет у меня кстати еще болты закончились думаю где-то потом встать. А -а -а. Так это работает, 여�eren ну как SARAH А SETH NEJ SETH SETH EQUE SETH SETH SETH SETH уже оружие убрали. Хотя вот это... Нафиг нам нужно мне. Дээйм, ах ты сюда. Существует стоит открыть ничего Я немножко мы вот там сделал снова переделать точку Чего сейчас? Тогда просто. Так, а это что? Как удалить? Okay. Mm -hmm. Помню. чтобы не купаться Вот это синим это будет не бар, а бар будет зеленым. Все, заходим сюда, до что ж. Поздравляю, Сергей. Теперь вы числитесь в рядах группировки долга. Для получения стартового набора новобранца зайти в наш склад. Для своего первого задания возвращайтесь ко мне в любое время. Вот у меня небольшой гонорар. Получены деньги 10 тысяч. О! 10 тысяч. Так, у нас появился теперь вот этот долг. Давай теперь сюда. Теперь мы долгами семеченые. Капец, да ладно. Ну, потом за заданием приберем каким-то. Капец что нужно купить а, насчет склада военных. Склады их я вроде полны. Вроде полны, вроде нет. Вроде тут. Склад. Да, вот это оно. Там что? Стартовый набор на выбрать в корпуске доллара. Вот. Закрыто, не закрыто. Там можно остановить фига себе. Маска долго. Куртка долго. Штаны долго. Ботинки долго. Давай. Аптечка армейская, Так, пистолет. Пистолет, для него патроны. Хоть еще оружие, тоже для него патроны, нормально, нормально. Давайте сделаем так. Тэн, тэн, тэн. Отлично. Вау. Я думаю противогаз это только если в случае там какой-то сильной радиации. То мы тоже вот так да, всю теперь нельзя мы толпываться. Отлично Так, что нам не нужно? Я думаю, это пока нам не нужно Нет, это я оставлю на случай. Не нужно... Вендук. Тоже не нужно, конечно. Атака. Ч я достал, я думаю. А, не туда. Так, да, друзья, ну думаю, давайте на этом заканчиваемся. Здесь мы пойдем сюда на ролик, серии мы пойдем под некую территорию. Да. С костюмом ну, потом мы поможем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был канал Артем, с вами был Артем, всем удачи, всем пока-пока, увидимся в следующем.